Если мы хотим создать объем мягких тканей, лучше с бубра. Если у вас есть такая возможность. Если есть возможность, правильно. Вот. Но, а вот дальше, вот что вы сказали? Но если такой возможности нет, то при корональном, например, смещении, при устранении рецессии на имплантатах, абсолютно не имеет значения, вы трансплантат поставить туда, потому что вы все равно его перекроете с листным костичным лоскутом. Хорошо, а вот для чего вы тогда сказали предыдущую фразу, что лучше с него... ой, из пугра Когда мы используем метод расщепленного кармана, мы устанавливаем заведомо очень истонченную слизистую. У нас за счет расщепления появляется верхние поверхности петелия, а внизу у нас принимающая лужа, да? за счет чего он приживается. Мы же его не можем на металл просто поставить, туда. он умрет, у вас он вывалится просто мертвый. Именно в связи с этим, что для того, чтобы утолстить, желательно применить трансплантат с буграном. Если у вас нет возможности его взять, то вы можете поставить из него. Ну, есть, есть такой большой просто спор, я предваряю все эти вопросы по поводу откуда, что лучше, куда брать. Да, Не откуда лучше брать, лучше брать туда, откуда у вас есть, но ставить так, чтобы... Ведь самое важное, как подготовлена принимающая ложа для этого трансплантата. Можно идеально забрать. Мы сегодня с вами делали сколько? Четыре минут этот забор трансплантат, С бугра он столько же занимает. Какая разница? А вот принимающим луже его подготовить, адаптировать и правильно зафиксировать трансплантат. Вот это, наверное, самое главное в операции и диктует это успех последующего лечения. Давайте, наверное, я тогда сейчас нарисую, а потом покажу клинически как бы операцию всю по устранению рецессии на имплантате не видно имплантат Вот ну, здесь мы надеемся, что он в костной уже даже хотелось бы вот мы смоделировали с вами рецессию в области имплантата обнажен абатмент коронка здесь резьба которая не покрыта костной тканью. да естественно это все произошло вследствие определенных каких-то условий какие особенности глубина рецессии измеряется откладывается таким же образом это является вершиной хирургического сосочка Выкраивается по типу канального смещения такой же лоск, препарируется. По возможности вот в этой зоне, межзубной, межимпланкно-зубной, он расщепляется. Здесь он тоже должен быть расщепленный для того, чтобы его мобилизировать. Вы видите абатмент и инфицированные витки. Надо имплантаты. А вот мы сейчас говорим только с одной стороны. Ну, у нас вестибулярная пока лицессия вестибулярная. Если у вас двусторонняя лицессия, mm -hmm. я думаю, что надо хорошо лицессия. Да, и улучшить как-то качественное условие и переустановить его в более благоприятной ситуации. Смысла закрывать нет, если двухсторонняя цессия. Я думаю, что нет. Можно, знаете, у меня есть такие пациенты, можно просто длительное время поддерживать при хорошей гигиене функционально, да, Это, если это эстетическая зона, конечно. Мы говорим, конечно, об эстетической стороне, когда это фронтальная группа зубов верхняя или нижняя челюсть. Существует бор специальный, он продается и у нас, он продается во всем мире. Выглядит он вот так. Да, такая щетка. Когда я начинала работать, мы к имплантатам прикасались только имплейкерами, пластиковыми, которые были сменные, которые мы скручивали-накручивали, кюриды, и не дай бог, там не ультразвуком. Чем на сегодняшний день, если мы оперируем дистрофический, то есть рецессию на имплантате, мы имеем право очень качественно и хорошо зачистить поверхность имплантата. Мы обрабатываем ультразвуком, мы обрабатываем витки имплантаты вот этой карчаткой. Все это активно очень должно промываться антисептиком, хлорниксидином, естественно, да, которым мы работаем 0,12-0,2%, потому что флоры в области имплантатов в два раза агрессивнее, чем флора фронтального кармана. Это связано с.. Какими-то особенностями, я думаю, того, что нахождение вот инородного тела оно запускает тоже какие-то еще дополнительные аутоиммунные супрессивные такие функции, когда вылезает вся вот эта вот, вот даже условно-патогенная флора, там такие интересные при преимпланетитах микробы находятся, которые никогда в жизни не вызывали патологического процесса. Обработанная вот эта поверхность, предваряя вопрос, я ее не пескострою, я не вижу смысла. Я считаю, что если вот придумали такой борчик, он очень хорошо там везде подлезает. Вот эта зона у нас остается расщепленной. Мы берем трансплантат, небный, свободный депитализированный или с бугра, он все равно будет депитализированный в любом случае. Депитализируем, фиксируем его в области абатмента. Вот здесь есть особенность. Объем, площадь этого трансплантата. Я не знаю, сейчас куда-нибудь я напишу, чтобы это было понятно. Площадь трансплантата должна быть в два раза больше, чем поверхность абатмонта к которой он будет прислоняться. Если вот эта зона и вот эта зона не больше а меньше, чем вот эта часть трансплантата, тогда это бесполезная манипуляция. Он выживет только за счет создания анастомозов и коллатерали вот в этой области. Именно поэтому здесь лоскут должен быть расщеплен. Желательно это сделать вообще в другой день, чтобы разъединить а, два вмешательства. Можно в это снимается, демонтируется коронка на имплантате, постоянная, которая была. Это обязательное условие. Делается пластиковая временная коронка на этом же имплантате вот такая. Вот так будет выглядеть новая ортопедическая реставрация. У меня должно быть вот здесь вот 3,5 мм. Выглядит как короткий такой обрубок пластиковый. Очень некрасиво. Нет, потому что у вас не будет тогда формироваться сосочков на, на формирователе. Здесь именно принцип того, что создается пространство для роста сосочка межзубного и делается короткая. она специально уменьшается на 3,5 мм. Эта область лишена питания со стороны. Когда мы оперируем зуб, у нас есть связки пародонта. Костная структура, да, сохраняющиеся говорят волокна. То есть здесь столько всего вообще, которое нам создают это дополнительное питание, а здесь, по сути, железка стоит. Конечно, она отягощает эту ситуацию, нарушено кровоснабжение. Поэтому здесь заживать будет дольше. Я бы на вашем месте с была такая клиническая ситуация. Сначала бы переимплантировала, прооперировала, а потом бы потихонечку доделывала рецессии. Но не советую вам это соединять в одно вмешательство. Перемещаются, доэпитализируются сосочки, перемещается сюда слизно-косичный лоступ и ушивается, как при корональном помещении. Обязательно, здесь не по желанию, здесь обязательно крестообразный прижимающий шов. Ну вот это, наверное, все-таки нюансы. Такие, а, графт вот сюда я один раз ставила у меня хороший результат ну я работаю ляопластом аллогенным материалом не работаю никакими другими больше э, пластическими материалами и вот, то, я, то, я то, крошку с конгиозную оставила туда там ассистент у меня там замешивает она какие-то еще добавляет пластикальный порошок и так далее